Oh. И мы, значит, вот эту твою зону. Oh. Oh. <laughs> Это точно. Вот здесь вот делаем сперчик. Оу! Oh. Oh. What is going on, crack addicts? Welcome back to the channel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 In, breathe out. Breathe in, breathe out. No. Yes. Little. Oh. <laughs> cool. Are you ready? Yes, yes. Open oh. faces. Are you ready? Mm. Yes. Relax. Mm -hmm. Relax. Релакс, релакс, релакс. Окей. Релакс. Okay. Relax, relax, relax, menin. Relax. Relax. <laughs> relax. Oh Madhin. Maradão. Релакс. Okay. Relax. Oh. relax. No, no, no, relax. Oh yes, yes. Then, relax. Relax. I don't it looks. Oh. м mm -mm. <coughs> mm -hmm. oh Mm-hmm. oh ho without. Oh! without. Oh! Okay. Resin, without. Oh! Rizin, without. Good. Good. О. Супер. О. Good. Okay. Mm -hmm. на на воротниковую зону. Я покажу те приемчики, которые нравятся мне, которые я наработал за длительное время. Обляющие, релакс. Янечка уже шею так подставляет, потому что устала. Вот так, чуть-чуть посильнее. Это вот ребром указательного пальчика я прям... Можно его делать медленно, под музыку, под свечи. И классно, вообще классно этот прием. Волосы немного мешают. А, хорошо. И вот здесь вот проходим. Вот здесь, да, вот облаживающие такие ой. движения. Хорошо прорабатываем. Вот здесь прорабатываем. Тут болезненно практически у всех всегда, да? Вот да. здесь вот. Вот, вот место прикрепления передней Вот эта Ой. зона вся зажата. Я легенько Знаешь, каким усилем давлю? Да. Вот с таким. Вот смотри, вот на ноге. На ноге ж не больно? Нет, вот. Конечно. А вот здесь, вот такое. потому что много за компьютером. Конечно. Мобилка в руках целый день. Вот такое а -а -а. движение. Угу. Иногда Ой. лечебный массаж болезненным Очень вот. даже. Но только такой массаж даст быстрый эффект. Значит, самый классный прием, вот такие вот движения. Вот все, чтобы ты расслабилась. И мне высота удобная. И мы вот так вот. Так, так, Ну вот, расслабляешь шею, ложи. А многие зрители моего канала говорят, что гель надо выдавливать на руки, но это надо выдавливать не гель, не мазь. Пациент пришел зимой, масса холодная, тогда мы на руке греем. И мы, значит, вот эту твою зону болючи. Я как бы позвонки вот твои чуть продавлю. Это вот такая манипуляция. И я сто процентов знаю, что она очень кайфовая. И вот так вот, правда, кайф. Это какой-то малюнок, да, у него картина кисточка, масло, да. да, картина масла. у нас картина кремом, так, восьмерочку, мне так и хочется, вот такие вот движения очень хороши, каждый человек может своей жене вот положить там на диванчик, на кушетку, вот так делаем такие движения, если мы сидя делали сверху вниз, то сейчас то, вот, и туда, лимфоузлам, который находится под мышками. Мы гоним все. У не упадет в ладошки, прям опустится. Вот. И пальчиками надо чувствовать натяжение вот этих мышц. Вытягиваю ее шейку на себя и чувствую, как она дышит. Вдох и выдох. А на выдох я усиливаю натяжение. Чуть-чуть пальчиками вдох, на, выдох. на выдохе усиливаю. На вдохе расслабляю. То есть Содружественное движение вдоха, выдоха и натяжения на носом, под глазами, виски И вот в советское время лечились этой вьетнамской звездочкой И лечили ей штук 30, может и больше болезней всяких Советский лайфхак Заканчиваем наш массаж успокаивающими движениями вот. Можно погладить волосы, но не хочу жирными руками ей еще ехать домой вот. а так вообще в идеале э, массажист идет моет руки и заканчивает If you made it to the видео Guys and girls, thanks for watching and don't forget to subscribe for more.